спасибо потому что это для меня и испытание и честь но здесь есть одна проблема конечно я не очень хорошо знаком с сестрой таланта поэтому когда вы начнё... У меня закончится время, я прошу сказать мне об этом. Да, 30 минут для того, чтобы у вас ли, было порядки с сестрой таланты. Мы, мы постараемся что-то. Что-то я расскажу. Именно что -то. знаете, э, э, французский король Луи Филипп, он обратился к главе Фран... Парижского суда с просьбой об услуге. И судья ответил, что, Ваше Величество, к сожалению, суд услуг не оказывает, суд выносит приговор. И вот так же история, и когда во имя политических, очень важных, идеологических целей историю просят об услуге, и... Места, где государственный корабль потерпел кораблекрушение объявляются местами побед, то история умирает, остается хорошо знакомая нам политика, обращенная в прошлое. Есть такая сейчас-сейчас очень утешительная формула, ее постоянно повторяют в преддверии столетия революции. Революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ею мерзавцы и негодяи. Вы знаете, насчет первого и последнего может быть, но количество революционеров немного больше. В революции революционерам участвует очень часто власть. Когда случилась э, февральская революция, ну, представляете, 30-летняя империя, ну, в три дня по всей стране кончилась 30-летняя империя, и публицист писал, что, что мужик сдул эту самую империю, как пушинку с рукава за три дня. Наш великий публицист Удивлялся, он говорил: "Ну как это как? Было, было и не было. Трехсотлетняя империя сдулась за три дня. Газету говорил он дольше закрыть, чем великую страну. На самом деле этот процесс революционный происходил почти сто лет." В 25-825 году, морозным ранним утром, они же вышли на Сенатскую площадь, они же никак в течение ста лет приглашали на престол даму за дамой, правда, иногда не без крови наша гвардия. Они же вышли поменять систему управления. Они же вышли, чтобы страна стала или Конституционной монархии или, страшно сказать, республикой в 20-х годах 19 -го века. И если в этом у них были разногласия, то в одном вопросе они все были едины. Это касалось позорнейшего крепостного права. И вступивший на престол Николай I, который все это покончил пушками, занялся. Он услышал эти требования, но занялся он правильно, у него и удавили отца и деда, и занялся он созданием крепкой вертикали власти. И ему удалось, и уже очень скоро были созданы эти замечательные силовые структуры, третье отделение, корпус жандармов, и он уже мог сказать, в России все молчит, ибо благоденствует и он уже смог сказать создав чугунный цензурный устав я не только не позволю ругать свое правление я не позволю его хвалить я никому не позволю вмешиваться в свою работу и вот сейчас мы быстренько так времени то у меня нету перелеснем все царствование подальше к концу ну и что чем кончилось-то? А кончилось империей фасадов, как сказал современник, как повторил Герцен, как повторит множество историков. Кончилось империей необычайной красоты, дворцами России, великолепным императорским балетом, гвардией, похожей на балет. Но за фасадами был черный двор, где было 90 тысяч бюрократии. И страной уже правила не аристократия, а бюрократия. Гоголевский чиновник правил страной. С двумя законными детьми бюрократии, взяткой и коррупцией. И уже государь говорил, в империи не воруют только двое, я и наследник. А потом будет финал, Крымская война, где лучший солдат мира, о котором Фридрих Великий сказал о русском солдате, его мало убить, его надо еще и повалить потом. Они мертвые стояли, они окажутся с с амуницией, с техникой 812 года. И рядом с ними будет, как говорил современник Каненков, римских масштабов воровства. Чтобы получить вооружение, откат в 8%, 6% считалось благодеянием. Так заканчивалась империя. И уже государь, умирая, скажет эту замечательную фразу «Оставляю тебе команду не в надлежащем порядке, оставляю тебе много забот и хлопот». Но нас интересует другая фраза, которую иноземец Маркиз де Кюстин, написавший книгу о России в минуту, Цветение этой империи фасадов. Заметил, не пройдет и 50 лет, как в этой стране будет революция. Притом намного ужаснее, чем та, которая была в Европе. А маркиз де Кюстин был знаток революции. У него и деда, и отца – Революция французская гелитинировала, Но почему? Причем революция-то. А вот на этом черном дворе, где правила коррупции и взятка, еще было самое страшное. Крепостное право. Вы понимаете, для нас оно со школы, повторяемое тысячу раз, ничего не значит. Оно значило все. Большая половина страны были рабами. Причем это были не негры, завезенные, а это были соотечественники. Маша, Ваня, Тетя. Их можно было продать. Вон там советник статский Грибоедов пишет. Тот Нестор, негодяев знатных, Толпою окруженный слуг, Усердствуя в часы вина и драки, Они не раз и честь, и жизнь ему спасали. Вдруг на них он выменил борзые три собаки Середина XIX века. Так почему же, что Николай не знал? Да знал! Отлично знал! устраивал комиссию за комиссией. Но комиссия у нас чувствует, когда государю нужно делать, а когда нужно толочь воду в ступе. И они толокли эту воду в ступе. Почему? А как же? А Екатерина Великая, не помните? Которая великие свершения и великое крепостное право, оно ж достигло при ней апогея, она же писала потом Вольтеру об этих замечательных отношениях, которые патриархальных у помещика с крепостными. Она Вольтеру писала, что каждый крестьянин у нас имеет курицу на обед, а привередливую индейку. А что она писала это для себя? в записных книжках. В каждой семье, вы только послушайте, в каждой семье есть железный ошейник, цепи и прочие орудия для пытки этого несчастного класса. И если вы скажете, что они тоже люди, вас забросают каменями. Сколько я вынесла... От этих безрассудных и жестоких людей, пишет она, на уложенной на комиссии, когда пошли какие-то меры с просьбой облегчить, добрейший человек Александр Сергеевич Строганов, граф, с какой яростью и ненавистью выступил. и 600 с лишним человек, дай бог, пишет она, двадцать. Мыслили гуманно, как люди. Так что она знала, что она может делать и что нет. Она знала, что хочет правящий класс. И Николай, у которого удавили, как я уже сказал, отца и деда гвардия, тоже знал правила не посмел. И, оставив команду в невнадлежащем порядке, передал это Александру Второму, который сделал это. И это не слова, когда он говорит про пороховой погреб, когда он говорит, что если не дать им свободу сверху, они возьмут ее снизу. Это не слова, это жизнь. И он это сделал, обрушив Весь уклад жизни страны. Ну, чтобы рассказывать о перестройке Александра II. Ну, наверное, это когда-нибудь. Поэтому это интереснейшая тема. Они ж там не только гласность оттепель слова зазвучали из, как бы из будущего, интеллигенцию слова изобрели. Нет, они там лежат грабли, на которые мы наступали во время перестройки много раз. Они нам оставили это. Поэтому это отдельная тема. Я так кратко, опять же, галопом по Европам. Первый день перестройки Александра II, помните? Все счастливы, ну все. Бедный император выйти не может из дворца, толпа стоит, приветствует. И второй день перестройки, выясняется, что все недовольны. Крестьяне не ту свободу дали, что-то утаили. Дворяне зачем ковчег предков разрушили? И молодые люди, они захотели сразу парламента в стране, где 4 пятых или 3 четверти неграмотных. И уже начались пожары в Петербурге, восстание крестьян. И Александр, который дал свободу университетам, он находит прокламацию, где ему пишут, что нам не нужен ничтожество в Горностаевой мантии. Нам нужен выборный старшина. И если он не поймет этого, то революция беспощадная. И бей императорскую партию. Бей ее на площадях и в переулках. И что он думает? Ну, наверное, то, что и Горбачев думает, и то, что любой реформатор думает. А зачем я все это начал? И он делает простое. Он остановит реформы. А реформы, к сожалению, начинать опасно. Но останавливать их еще опаснее. И молодые люди не согласятся. Но я не буду рассказывать вам, как создана была эта самая страшная террористическая организация. Народная воля. Сначала там, представляете, на глазах мира... Царя стреляют в летнем саду еще до народовольцев. Потом, ему зап... потом в... в окна собственного дома его, зимнего дворца, будут видеть, как царь всея Руси зигзагами убегает, а за ним бежит террористы. шесть раз в него стреляет. Потом запретят ездить на железной дороге, взорвут, чудом останется жив, а потом взорвут внутри дома. За это время будут множество повешенных. И будет этот страшный путь чистейших сердцем, они будут превращаться в убийц. И вы знаете, здесь, когда я об этом говорю, вы вспомним с вами, вспомним замечательное время Николая I и слова министра просвещения. Я буду считать своей миссией выполненной, если детство России продлится еще 50 лет. Вы понимаете, вот Александра II учили, людьми необразованными очень легко управлять, но еще легче этих необразованных превратить в мятежников. Так что заслуга образования... Министру просвещения Уварова и Николая Первого в создании будущем народной воли, большая. Ну и дальше, что же? Читайте Достоевского. Он определил состояние России, колеблясь над бездною. И как символ в квартире, где будет жить Достоевский за его стеной, за стеной кухни, Будут собираться террористы и читать письмо его героя Нечаева Беса вслух. Вот так колеблись над Бездной. И чтобы было понятно, что происходило, великий князь Александр Михайлович напишет, мы жили в осажденной крепости. Входит Камердинер с кофе, а я не знаю, не насыпал, не подсыпал ли он туда чего-то. И стопник пришел чистить камин, а не заложил ли он туда адскую машину. Накануне 20-летия юбилея крепостного права из Петербурга поехали прочь кареты, и были слухи, что будут пускать воздушные шары с динамитом. Вот так двигалась Россия к революции. И вы знаете, что Александр II он велик. Он велик в начале, и он велик в конце. Вот он вешал, вешал, работали эти суды, и он понял простую вещь, которую не хотел понять. Внизу было рабство, а теперь свобода. А наверху рабство-то осталось, называется самодержавие. Гармония разрушена. И он, вы только послушайте, понял, чтобы спасти самодержавие, придется его ограничить. И он решил повернуть Россию к Конституции, Отсюда Лорис Меликов, его псевдоним практически, убили. Потому что в этот момент, это удивительно, вот, знаете, путь в свободу – это путь через пустыню, Моисеев описанный. Там множество хочет уйти обратно, так положено. И к концу его царствования его не любили все. Его ненавидели, естественно, испугавшись революционеры – а вот это кто писал? Господь послал его нам на беду России. Мне претят смотреть на него. Нет, это же не революционер. Это третий человек, наверное, в государстве. После него и наследника, победоносцев. Воспитатель его сына. Мне претят смотреть на него. Господь послал его, императора, нам на беду России. Убьют. А когда убьют, товарищ министра внутренних дел Черевин, скажет, а хорошо, что его убрали, я ему многим обязан, но Бог знает, до чего он довел бы нас своими реформами. И пове... пришел Александр Третий, замечательнейший человек, с юмором большим. Первое, что он сделал, Конституция, это чтобы я присягал каким-то скотам, и повернули к восторгу населения. Вперед, это значило назад. Вперед, это не Конституции, а это во времена Николая I. Нравится? Добрый царь. И если учить, что происходило в его царстве не по фильму, сибирский цирюльник, а по Блоку, современнику, который писал, «В те годы дальние глухие в сердцах царили сон и мгла. Победоносцев над Россией простер совиные крыла. И конец. И у волшебника во власти она, Россия, казалось полной сил, которые рукой железной зажатый в узел бесполезный. Это называется застой, друзья. Застой. И в конце этого благополучного царствования, без взрывов, он понял замечательную вещь, и это очень важно, воевать нельзя. Но в конце этого царствования к нему, у него состоялся разговор. Дело в том, что Правители им дано, ну как, наверное, животным, чувствовать землетрясение, будущее. И он, у которого все так нормально, они же с победоносством заморозили Россию, гниение прекратилось, правда, ничего не растет. И он говорит, что-то вот неладно у нас в России. И его генерал-адъютант, это придворное звание, это не адъютант, это фаворит, Отто Рихтер, говорит, монолог, который надо выучить наизусть всем, ну, кто думает об истории России. Он говорит, представьте себе, государь, котел, в котором кипят газы, а вокруг ходят заботливые люди с молотками, и старательно заклепывают любое отверстие. Но однажды, государь, газы вырвут такой кусок, что заклепать вам будет нельзя. И он пишет, Рихтор, и государь застонал, как от боли, и ничего не сделал. И при сыне рвануло. Ну вот что? Ну вот Николай напишет его сестра. Его не готовили к правлению. Он не посещал даже заседания Государственного Совета. Вы знаете, неправда. Посещал. И заседание Кабинета Министров посещал. Голоса его никто не слышал. Вот голос Александра Третьего, знаете, как слышен был? Он же бился с Александром II отцом. А здесь был и вроде нету. И он зашел на престол. И вот здесь, вы знаете, вот как сразу Ходынское поле. Это же не просто погибли две тысячи. Это сигнал. Система сообщила о непорядке. Потому что самодержавие это система, при которой наверху должен быть хозяин и страх. При Александре Третьем никаких ходынок бы не было. Никто бы, Сергей Александрович Великий Князь, сам бы закапывал эти ямы. А здесь можно. И дальше пошло. Начало века убьют двух министров внутренних дел... Это фактически премьер-министр России. Министр просвещения, генерал губернатора Финляндии. Что он пишет? На то его святая воля. И уже жена Сергея Александровича, Елизавета Федона пишет ему, что надо что-то делать, потому что уже скоро будут перестанут думать, что ты добр, а будут думать, что ты слаб слабая цель. Вы знаете, к нему проведение, история, ну сами выберите, что хотите, как называть, кто как верует, оно относилось к нему невероятной заботливостью. Ведь вы представляете, вот он вступил на престол, а в девяносто восьмом году было настоящее предсказание, невиданное. Человек по фамилии Блюох Иван Станиславович, олигарх, который деньги тратил большие на книги, собрал статистиков экономистов и представителей генеральных штабов главных стран России, Германии, Франции. И они написали шеститонный труд. Будущая война в ее экономическом политическом и инженерном отношении. Там предсказаны все вооружения, которые будут. Как будут воздушные битвы, что такое танки будут. Там все, но не это интересно. Интересен итог. Так как это будет война с невиданными средствами уничтожения, там будут фронты, которые будут на много километров и застывать, потому что не взад-вперед идти невозможно, все будет унавожено человеческими телами. И будут гекатомбы человеческих жертв. И они, раненые, вернутся с войны, и они потребуют. И он объяснил, что будут крушения великих монархий, если будет мировая война. И кто обратился к народам? Кто созвал мирный конгресс? Наш царь Николай II. А что произошло буквально через несколько лет? В Манчжурии начали захватывать земли. Мы. А это означало, что Япония начнет с нами войну. И когда Куропаткин пришел к нему... С докладом, что нельзя воевать, он, предупрежденный, эту войну начал. Почему? Нет, он ответил на нападение японцев, но причина-то была, он ее знал. Почему? А вот почему. Когда Куропатин будет к нему, его вызовет плево, Министр внутренних дел, он объяснит, он скажет, вы не знаете нашего внутреннего положения. Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война. И война состоялась, и из нее выпрыгнула первая русская революция. И вот смотрите опять, как необычайно заботиться о нем. Ему показали все, что будет в 2017 году. Армия на фронте, парализована забастовкой страна, и приходят виты, и буковки, Конституция, в общем, умеряет страну. Ну а далее... Просто мешаю там кому-то. А далее вы знаете, что было на следующий день. Начали отнимать все, что дали этой Конституции. И и пал, и придет Столыпин. Ни один из Романовых, вы представляете, как ему везет, не имел двух великих министров. И приходит Столыпин. И Столыпинский... Эдвард Станиславович, я очень извиняюсь, очень жаль прерывать вас замечательное выступление вот в зале муха пролетит, не слышно с таким вниманием сенаторы вас слушают поэтому просьба завершать а может быть мы с вами договоримся цикл таких выступлений сделать в последующем это было бы очень интересно для нас да ну заканчивая потом будет вторая война как вы знаете и наша беда не в том, что была революция, а в том, что она случилась слишком поздно. Что вместо той революции сверху у нас будет самая страшная революция, которая вырвется из крови двух войн. Двух войн. Одной русско-японской в начале, а потом из самой страшной Первой мировой войны. И революция это будет. Вот такая же кровавая, как эти войны. Но после каждой революции приходит смиритель. Во Франции это Наполеон, в Англии это Кромвель. И у нас пришел и русские поэты, которые у нас пророки вместо... Историков и политиков Он писал В 903 году Все ли спокойно В народе? Нет Император убит Кто-то о новой Свободе на площадях Говорит революция Кто же Поставлен у власти? Власти Не хочет народ Дремлют гражданские страсти И слышно Что кто-то идет кто ж он, народный смиритель, чёрен и зол, и свиреп, инок у входа в обитель встретил его и ослеп. Он к неизведанным безднам погонит людей, как стада, посохом гонит железным. Боже, бежим отсюда. Не убежали, как вы знаете. Спасибо. Спасибо огромное еще раз.